Привет! В Инстаграме вы очень часто делитесь фотографиями своего маникюра и маникюра своих клиентов, которые были сделаны в предыдущих трендах. Благодарим вас за каждый сделанный снимок. И, конечно же, предлагаем развивать свое творчество и дальше с нашими продуктами. Для того, чтобы у вас было больше вдохновения, мы подготовим для вас новые тренды этого лета. Оставайтесь с нами до конца и посмотрите, какие дизайны будут в моде в ближайшие недели. Это эта когда самые смелые девушки выбирают сочные зажигательные оттенки гель -лаков. И это очень хорошо, ведь такой маникюр феноменально выглядит в солнечный теплый день. Кроме того, насыщенные оттенки идеально подчеркивают натуральный загар, который легко получить летом. Марка «Симилак» в своем предложении, конечно же, имеет множество летних отпускных оттенков. Тем не менее, на сегодняшний день абсолютным хитом является умопомрачительный красный с блестками. Именно его мы и выбрали хитом лета 2019. «Симилак» 181 «Спайси Сальса». Речь идет именно о нем. Отлично выглядит как на маникюре, так и на педикюре. Прекрасно сочетается с черным оттенком 31 Black Diamond. Открою вам маленький секрет. Этот цвет идеален как на короткие, так и на длинные ногти. Отлично подойдет под любой образ и добавит причем-то. Итак, пора приступить к первому летнему тренду. Как вы уже знаете, что лето без неоновых оттенков не бывает. Именно поэтому мы решили объединить узоры, повторяющие окрасы животных с неоновыми яркими оттенками. Так появился наш тренд неонзу. Не бойтесь экспериментировать, переносите на свои ногти леопардовые, тигровые полоски, мотивы зебры или змеиной кожи. Пусть окружающий заметит ваш слегка экстравагантный маникюр. Неон может выглядеть изящно и элегантно. Советую вам использовать неоновые взоры на темном фоне, например, на оттенке гель-лака 31-м и наоборот. Этот маникюр круто смотрится на градиенте гель-лаками или фтирками. Второй тренд Skin Deco. В нем основным цветом является пастельный бежевый оттенок. Он максимально круто подчеркивает натуральный цвет кожи. Именно на нем мы рисуем цветные узоры, как в глянцевом, так и в матовом исполнении. Как уже давно известно, любительницы пастельных оттенков никогда свой цвет маникюра не заменят на неоновый оттенок или какой-либо дизайн. Поэтому мы всегда стараемся учитывать ваши интересы и создали для вас третий тренд пастель-блинк. Если же речь идет о пастельных оттенках, то у вас полная свобода выбора, так как в нашей палитре Симилаб около 60 разделенных пастельных генилабов. Напишите в комментариях, какой из летних трендов вам понравился больше всего, и именно по нему мы подготовим для вас мастер-класс. До встречи в следующих сериях!